Всем привет! В эфире «Универ -ньюз». С вами снова я, Валерия Муратова. Итак, смотрите сегодня. Ректор КФУ провел переговоры с представителями Японского университета Синьшу. Учеными КФУ будет проведена детальная реконструкция истории развития Волго-Уральского нефтеносного бассейна. Метеорный поток Персиды смогут увидеть жители Казани. Стали известны предварительные результаты 31-й международной олимпиады по информатике, которая состоялась в Баку. Четыре золотых медали завоевали российские школьники, среди которых ученик лицея имени Лобачевского Казанского университета Ильдар Гайнулин. А мы переходим к другим новостям. КФУ и Японский университет Синьшу планируют открыть совместную лабораторию. Обо всех подробностях смотрите далее. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров провел переговоры с представителями Японского университета Синшу. Встреча проходила в торговом представительстве Республики Татарстан в Японии, в присутствии официального представителя Тамерлана Абдикеева и проректора по образовательной деятельности Дмитрия Таюрского. Стороны обсудили возможность открытия на площадке КФУ совместно с Университетом Синшу лаборатории по модифицированию полимерных материалов углеродными нанотрубками. В КФУ уже функционирует научно-исследовательская лаборатория «Перспективные углеродные наноматериалы». Материалы. Университет Синьшу является национальным университетом с 8 факультетами и шестью аспирантурами. Японский вуз проводит множество исследований в пяти кампусах, расположенных в Мацумото, Нагано, Уэда и Ино. В нем работают 1100 преподавателей, а также обучается около 11 тысяч студентов, из которых около 300 иностранных. Артем Тупичкин, Универньюз. Ученые Казанского университета занимаются исследованиями особенностей строения Волга Уральского бассейна. Все подробности смотрите в следующем сюжете. Ученые КФУ объяснят природу эволюции Волга-Уральского нефтегазоносного бассейна.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 скажем так, потенциальной перспективной площадью с точки зрения дальнейших геолого-поисковых работ. Данное исследование поддержано грантом Российского научного фонда за перспективу определения решения ключевой фундаментальной геологической проблемы. Валерия Муратова, Универньюз. Лето – время коротких, но безумно красивых ночей. Лунные затмения, зорницы и, конечно же, загадывание желаний при падении звезд. В ближайшее время Земля начнет проходить через метеорный поток Персиды. Это событие станет подарком для любителей романтических вечеров под звездным небом.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 Этим летом в продуктовых магазинах на ценниках молочным продуктам начали появляться аббревиатуры БЗМЖ и СЗМЖ, благодаря которым покупатели, несмотря на состав продуктов, научились определять натурален ли он. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Молоко – очень популярный продукт. Многие покупают его чуть ли не каждый день. Но не вся молочная продукция делается из натуральных компонентов. В связи с чем на ценниках в магазинах появились таинственные буквы «БЗМЖ» и «СЗМЖ». О том, что они означают, рассказал доцент кафедры высокомолекулярных и электроорганических соединений Химического института имени Бутлерова Аркадий Курамшин. Это без заменителей э, молочных жиров и... Растительный заменитель молочных жиров. То есть без заменителя молочных жиров это означает, что на изготовление молочного продукта используются только жиры и состава э, ну, животных жиров, в первую очередь коровьего молока, который у нас производится в основном, ну, как вариант козьего молока. Вся суть этой аббревиатуры в наличии и отсутствии натуральных молочных жиров, что ставит под сомнение продукты СЗМЖ. Но у заменителей молочных жиров есть свои особенности. Вред само по себе представляет, например, не пальмовое масло, а плохо очищенное пальмовое масло. То есть это проблема не самого продукта, а его качества. Но не нужно забывать, что, поскольку это все-таки не растущие пальмы, у нас не растут в естественных условиях, то понятно, при ненадлежащей очистке, даже если ну, исключить эти ошибки про то, что его возят нефтяными танкерами, это, конечно, не так, потому что пальмовое масло твердое. В танкерах для нефти все-таки жидкие какие-то продукты. Но даже при очень высокой очистке в у масле могут содержаться какие-то растительные вещества, потенциально способные вызвать аллергическую реакцию для человека. С помощью этих определений люди смогут понять, что они покупают, и выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Ну, поскольку, собственно говоря, потребитель в конечном итоге имеет право выбора знать, что он выбирает, и... Что, и что он потребляет, чтобы он мог, собственно говоря, в этом деле разобраться. Если человек не хочет есть пальмовое масло, продукты с пальмового масла, содержащие пальмовое или кокосовое масло, то он, собственно говоря, имеет на это полное право, но другое дело, да, что продукты с содержанием исключительно животных жиров, они в любом случае будут дороже, чем продукты с твердыми растительными маслами. С 1 июля 2019 года в силу вступило постановление, которое обязывает все продуктовые магазины помечать молочную продукцию специальными маркировками, которые будут отделять натуральные продукты от ненатуральных. Адель Вафин, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подошел к концу. До встречи!